Сосна Веймутова. Обзор сосны Веймутова в нашем интернет-магазине. Ну сосна Веймутова у нас идет самовывозом, выкапывается с комом от 65 сантиметров ну давайте возьмем от 50, ну, от 60 сантиметров до метра в описании будет ссылка на нее вы сможете ознакомиться с ней с позицией с этой на нашем, в нашем интернет-магазине так то что она идет самовывозом я сказал ну прекрасное дерево хвоя очень нежная. Очень нежное ствол. Очень красивый тоже. Можете видеть, да? У нас ее немного. Довольно декоративное дерево. И не, не, не так много найдешь магазинов, которые ей так будут. У нас есть только самовывоз. А самовывоз хочу напомнить по предварительному звонку. На этом все, уважаемые друзья. Всего доброго. С вами был Евгений Филимонов и битонник Хвойный Горик.